Yeah. пожалуйста, когда у вас э, стали навещать мысли о том, что Ваша стезя будет исключительно литературный? Вы знаете, ни у одного человека не может быть теза исключительно литературной. потому что если мы посмотрим Евангелие, то в первую очередь чтят отца и матерь. да, вот, то есть мы в первую очередь должны быть достойными э, детьми, достойными родителями, вот, а литература, она, ну, она должна, она параллельно, но ну, это как бы одна Просто она вот если есть, то она есть, если нет, то как бы нет. И не надо как бы ей уделять большое такое вот э, огромное такое внимание, потому что все-таки первое, первое это чтить родителей и чтить свои, и воспитывать своих детей. Это верно для вообще всего человека разум, то есть если смотреть на него с какой-то определенной высоты. Я имел в виду, конечно, профессиональную область. Когда вы начали писать, примерно? Пять-шесть лет. Я человек двуязычный, у меня мама с Украины, вот, и я писала открытки, бабушки, дедушки подписывала, там были какие-то стихи, вот, то есть это было литературно, ну, так понимаю, это первые такие литературные опыты, потом я стала публиковаться, там, «Пионерской правде», там гонорары приходили, как и сейчас, по 3 рубля 20 копеек. Это неплохо, это неплохо для тех времен. Вот. ну, это неплохо для тех времен. Да, но я никогда не, как, не считала себя исключительно вот, литературным человеком, литератором. И я всегда, как, то есть Литература мне отдает как бы, вот, какую-то полноту жизни. Вот. Она, вот, ну, да, то есть, без нее я буду как-то немножко неполноценной. Да? Вот. Но исключительно вот, уделять свое время литературе я, я не знаю. Хотя, может, я к этому приду когда-нибудь, просто сейчас я к этому не готова. Сейчас у меня как бы все по Евангелию должно быть, да? дом, семья, дети, вот. и я этому уделяю достаточно много внимания. Скажите, пожалуйста, оказывало ли на вас влияние, помимо вот светской литературы, скажем так, литературы совершенно другая, духовная? Да, конечно, я, как и большинство людей, прочитала Тихона Шевкунова «Не святые святые». Я считаю, что это вообще должно быть, это должно быть во всех учебных заведениях, потому что это, это Евангелие каждого из нас, оно простое и в то же время непростое. И в то же время, конечно же, я прочитала всего по Святогорца», это горцы, это мои настольные книги, вот, духовная борьба, например, я сегодня утром перечитывала. Вот. Ну да, да, одним словом да. Это началось, наверное, вы росли, как и я, в общем, родились в Советском Союзе, вы росли, в, в общем, довольно секуляризованной, как я понимаю, среде, да, то есть, то есть не из семьи священников, не из нет, семьи... Нет, там, обычная советская семья. Да, обычная советская семья, как у нас у всех, в общем, да, да. Это роднит нас тем, что мы понимаем, как, где и когда мы выросли. И духовной литературы тогда не было, в принципе, в свободном доступе вообще. Нет. Вот. И э, вот это, этот период церковления наш довольно поздний, потому что ну по сравнению с теми, кого крестили, там, извините, там, в год и, э, и так далее, и так далее, и церковь сопровождала их жизнь. Наше поколение отличается тем самым. Но вот первые такие вот светочки, когда они были, пришли к вашу жизнь, когда вы были подростком, чуть позже, там, уже в зрелом возрасте, когда вы вообще обратили внимание вот на эти феномены, скажем так? Меня вообще... К Богу привело мое материнство, я вам хочу сказать, я стала мамой достаточно рано, 20 лет, вот. и знаете, вот у меня такой появился страх за жизнь своего ребенка, вот, он ни с чем, это непередаваемо, я не могла его доверить там маме, я не говорю о няньках, это исключено в принципе. Я не могла доверить его там маме, потом, позже там в школе. Я ходила вокруг школы, понимаете? вот Я, устра... я работала в двух работах, и в то же время ходила вокруг школы, там, друг там обидит моего ребенка, да? Вот. И я молилась, молилась беспрестанно. Я боялась, что он с горки упадет и там сломает сразу обе ноги. Вот. Я, вы вот знаете, вот, и потом я стала ходить в церковь, понятно, что я покрестила его. Вот. И... И знаете, и когда вот я стала вот ходить в церковь, да, то есть вот и так вот настойчиво просить, чтобы там Господь уберет моего сына, я стала спокойнее. Вот. То есть никак, никакой, никакой, никакой там подростковый возраст там, или юношеский меня к этому не, не, не привел. Меня просто привел к Богу это страх за жизнь, за здоровье, за, там, за своего сына. И это были 90-е годы? Я родила в 95-м. Угу. — Я так и понял. — Да, в 95-м, да. — 95 Сегодня... год, когда э, атмосфера в стране была... Э, — Ужасная. — ...гнуснейшая. — Ужасная. Э, — Тревоги не только там, не дай бог, родить в это время, да, рожали тогда просто вот люди как будто остановились. Это была знаменитая вот сейчас пауза вот такая демографическая, вот, да. которая отобразилась уже в нулевые годы. Э, это на школах было, ясно, на вузах и так далее. Вот, а гнуснейшая совершенно атмосфера, когда вроде бы, да, все, все настолько можно, все так, это вот сбылись, конечно, вот эти вот Достоевского пророчества, что все да. позволено. Да. И, казалось бы, Бог разрешил как феномен, но исключительно культурный, да, ты можешь зайти в церковь, и у тебя не отнимут ни комсомольский ни парк билет, но какая жуть была разлета в этом воздухе. Да. Вот так там приходила свобода. Но это мое ощущение. Многие запомнят 90-е годы как благодатные, наверное. Кто-то из них. Нет. Я запомнил как время, когда только им можно было, что бояться, молиться и надеяться на то, что когда-нибудь эти годы сменятся иными. Период как будто военный. Что ж, это э, весьма значимый путь в церковь для меня. То, что вы вот сейчас сказали, это весьма значимо. Скажите, пожалуйста, о словесность, вот вы с 5-6 лет буквально знаете, что такое сочинять стихи, ну пусть они были такие тогда наивные, детские и так далее. Теперь, когда столько уже пройдено, какое вы видите состояние современной русской словесности, в общем-то, совокупной? Это очень большой вопрос, но мне бы очень было интересно знать, как вы это видите. На мой взгляд, наша русская словесность, она переживает вот какой-то, как сказать, какой-то подростковый период. Очень интересное определение. Она переживает, знаете, она пробует разные формы, методы, разные задачи. Знаете, у нее нету какого-то… Я, я не могу как-то вот структурировать, сказать, вот, вот русская словесность она вот такая или, или такая. Она сейчас взрослеющая. Взрослеющая? Угу. Да. И вот в, в этом своем взрослении она переживает э, э, все те, наверное, комплексы, да, и их какой-то… И, в общем… В своем взрослении она переживает э, все те кошмары, которые преследуют подростка. В общем, да. Да, то ему хочется э, вот этого какого-то советского обогащения, да, вот, безумного, да. стать миллиардером буквально, да, заработать где-то в Монте-Карло, что-то какие-то случайные, то она смертельно стесняется себя. То да. есть это вот половое созревание его безумно долгое, длящееся да. буквально десятилетия. То она еще чего-то желает, какие-то иллюзии бесконечные. И вот, э, когда эти иллюзии отойдут, может быть, как вы считаете, мы получим словесность, которая будет отвечать не просто какому-то запросу или требованию века, это все, знаете, тоже сиюминутное, вы же понимаете. Мы получим словесность, которая будет плоть от плоти той самой, которая воспитывалась здесь веками, именно воспитывалась, созидалась. Получим продолжение той самой ветки, то есть основного русла которая было в общем в семнадцатом году, очевидно, было прервано, да? Потом как-то пробует сейчас возобновиться, но... Как вы думаете? Знаете, мы к этому идем, и уже, можно сказать, есть результаты. Я не знаю, то есть, трудно сказать, там, лет 5, там, 10 сколько осталось. Но если вы сейчас а, пообщаетесь там, а, с молодыми студентами, с теми, кто любит свою профессию, осознанно идет в МГУ, вот, осознанно идет в МГУ, да, пусть то будет там, химический факультет, физический, вы увидите, что их речь, она разительно отличается от речи сверстиков, от другой. Вот, вы увидите, вы, вы что рождается у нас новое общество которая будет строить новое государство, новую Россию. Ну, у нас очень хорошая перспектива. Я просто исхожу из опыта общения с молодыми людьми. А какой будет новая Россия, как вам кажется? Ну, во-первых, это путь, это, это путь культуры. Это, у, это путь, путь культуры, путь, знаете, даже развитие культуры. Потому что все цивилизованное общество, оно начинается с развития, с культурного развития. Когда эти основания встанут на места, то очевидно от этого корня и будет расти следующее, следующее, следующее, следующее. Да. Культура, наука, которыми мы в Общем Советском Союзе гордились, возможно, да. они будут прирастать, но их ими надо заниматься. Сейчас на них выделяется совершенно не те бюджетные суммы, как когда-то, да? Бюджет имеет совершенно понятный перекос в некоторые в другие области. Акцент... Ну, вы знаете, просто вы, вы прагматик, вы реалист, а я вот общаюсь с детьми, мечтателями, которым 22-23 года, 20 лет, да? Которые верят там, э, в развитие э, э, русской педиатрии, русской хирургии, русской химии. Вот, и не знаю, мне кажется, мне кажется, не все так, не, не все так тяжело, не все так запущено. Просто Возможно. я, я Возможно. общаюсь с детьми, которые, понимаете, верят в свою профессию и выбер, выбрали благие профессии. Вот, поэтому я не знаю. Я, я исхожу из того, что я вижу. Очень хорошо, спасибо вам за этот оптимизм. И, наверное, вот такой вопрос. Уж если вы видите этих молодых, а вы их видите немало перед собой, то могли бы вы ответить вот на что. Сегодня они читают э, э, не только бумажные книги, не только бумажные, э, но и электронные. Конечно. Мне э, интересно было бы знать ваше мнение вот по какому поводу ежели электронный текст – это тот же самый текст, который написан на бумаге, написан пером, то нет ли э, э, в нем, в этом электронном тексте, каких-то незаметных для восприятия, может быть, искажений? Э, не содержится ли вот в самой семантике этого текста… Э, некие отклонения от той первой правды, которую имел в виду написавший когда-то, 200 лет назад или 10, неважно. Электронный текст и восприятие – это одно и то же? Вот восприятие бумажной книги и электронного, или все-таки они разнятся? Я отвечу так. знаете, мне легче читать… Бумажные книги, мне кажется, они, прав... мне кажется, ну, во-первых, недоступнее и правдивее. То есть надо включать ничего, утром открыла, как бы закладку и прочитала. Мне кажется, вот, они, как... они ближе к первоисточнику и они, они как-то ближе по восприятию. Вот. С электронными немножко сложнее, но для электронных книг, как бы, электронные книги – это книги будущего, это книги наших детей, наших там, внуков, правнуков, вот. Мне, как человеку прошлого века, вот, мне проще, конечно, на работать. Yes. И, да я так, я и на бумаге, я пишу, дневнике, я веду, я, все, я все, я все, у меня все на бумаге. А... А... Остается только ответить на вот какой вопрос. Молодые, которые растут вот в этом в электронном тексте, они будут отличаться здорово от нас парадигма которых была бумажная изначально, у нас просто другой альтернативы не было, они будут отличаться от дедов своих прадедов тем, что пользовали именно вот этот носитель? Как вы думаете? Или не будут? Те же самые слова, в том же самом порядке? Ну, что касается лексики, то сейчас лексику 20-летних я с трудом понимаю. Вот. А отличаться каждое поколение, оно отличается, и это нормально, это путь эволюции. Конечно, они будут отличаться, мы же от своих дедов. Мы же от своих прадедов. Конечно. Вот. И, во-первых, отличаются законы, отличаются нормы морали, нормы, хотя к сожалению, норма морали, да? норма поведения. И это, конечно, влияет на людей. У нас стираются границы, там, ты не видишь, там, что он француз или немец, как бы, потому что пишет как русский. Вот. Да, отличается. Ну, это, к этому нужно спокойно относиться.